Следующее. Как укрепить силу воли? Нужно осознать, что где-то чувство, которое вас омрачает, которое вас омрачает и смущает. То есть вот э, сила воли, вечер наступил, а есть хочется. И после чего вы начинаете вставать и идти. В этом случае необходимо найти то чувство, которое возникает во внутреннем вашем мире, найти его прямо интуитивно ощутить его невербально и постараться психануть на это чувство то есть что вас побуждает я есть хочу вот я пойду сейчас к холодильнику после этого сказать блин нет не пойду я сильно и дальше найти какой-нибудь мотив и сказать я посвящаю свой голод и дальше объясните себе чему вы его посвящаете это работает сто Почему я так говорю? Я не знаю, может быть, это работает только с людьми, которые достаточно дисциплинированные, но тем не менее, со мной это сработало. В прошлом году, в это же время, в ноябре, я весил 120 килограммов. Сегодня я вешу, взвешивался взвесивался утром и определил, что сегодняшний мой вес 93 килограмма. То есть, можно сказать, что за один год я автономно не особо меняя свою жизнь сбросил 23 килограмма при этом сделал это в мягкой форме не голодая ограничивая себя в вечернем употреблении еды и два продукта которые я ограничил в которых я ограничил себя это сахар и алкоголь то есть я стараюсь не пить алкоголь и не употреблять сладкое все остальное я как употреблял так и употребляю очень часто в вечернее время у меня просыпается вот такое желание покушать, но я себе говорю, что это у тебя расщепляется жир, давай вместе это сделаем, да ну его этот голод, не буду кушать, теперь я буду стройнее. Вот такой мотив и такая самомотивация заставляет меня задержаться и не обращать на это внимания. Я иногда говорю себе такие слова, ты же мужик, а ну держись, ты же мужик.